Всем привет, дорогие друзья. А, в этом видео у нас на узорчике такой проект называется как XX Network. В общем как-то шарился по YouTube, лазил там, смотрю у других блогеров, посмотрел проект и думаю зайду посмотрю. Зашел, посмотрел, ну, там они что-то прям на умном рассказывают. Но ну, это из той эпохи, когда там и там запускали кошельки типа ноды и тому подобное. Думаю, ладно, посмотрю. А, залетаю в проект, смотрю на самом деле типа круто, крутая тема. А, кстати, здесь еще основатель этого проекта DayChaven, как его называют там, батенькой криптовалюты. Скажем так, по-простому. Ладно, я особо в подробности внедряться не буду. Там, как это работает, какой там у них протокол. У них свой коин, а, своя платформа, а, свой мессенджер. Вот то, что меня зацепило, так это Messenger. и в этом мессенджере у нас получается, можно уже скачать его Google Play App Store. У нас он очень-очень хорошо защищен. Как по мне, так судя по всему, он, наверное, даже будет намного поинтереснее, чем есть приложуха Signal, который многие пользуются, насколько я думаю, многие знают об этом приложении. В общем, реально рабочий продукт уже, приложение работает, Своя сеть. В принципе, то есть, как бы они с расчетом делали на то, то что когда-то появятся квантовые компьютеры, которые будут ломать биткоины и тому подобное, там за несколько секунд взломать их, скажем так, алгоритмы. И здесь свой алгоритм, полностью все защищено. Соответственно, как говорится, этому проекту можно будет доверять. Сейчас у них листинг должен быть. Алисин будет у них 2 августа на uh, Meg Lobal. Uh, соответственно, раунды уже закрытых сейлов уже прошли. Сейчас, я думаю, вряд ли кто-то вам, если вы попытаетесь руку взять монеты, вряд ли вам кто-то продаст. Соответственно, остается вариант такой только ждать выхода на саму биржу. Прям сидеть, подготовить ловешку и сидеть ждать. Uh, Потому что здесь можно будет нормально так прикурить бабла. Как вы видите, там моды по всему миру. Кстати, интересно так посмотреть. Даже видно, где какая запущена. Очень-очень, как бы, на самом деле, интересно. Монетки, как говорится, стакаются. Все у нас хорошо. Так, ладно. Что у нас? По самому, получается, мессенджеру, ну, понятно, что приватность сейчас доступна Отправка сообщений, соответственно, там потом отправка фотографий и тому подобное. Мне интересно, как будет здесь вообще, возможно ли будут проходить потом прямые звонки, не только мессенджер, в плане, прямых, скажем так, разговоров. Потому что мессенджер это хорошо, голосовые хорошо, но иногда хотелось бы поговорить по защищенной сети, э, обыкновенный звонок сделать. Так, что у нас по этому... По мессенджеру все прекрасно, можно, как я говорил, зайти посмотреть, где что, как, где люди сидят, да, скажем так, ноды активированы, где не активированы. И, блин, тут я посмотрел, там люди из Украины даже сидят. То есть много мест, я так понимаю, где-то Харьков, здесь у нас еще какая-то, наверное, Донецкая область. В общем, в Киеве запущены и, соответственно, очень хорошее скопление по Европе. Так что, как-то так у нас. Поэтому, как вы видите, очень много уже людей пользуются данным продуктом. А мы, как говорится, не успели на самый крутой, скажем так, момент в плане закрытых сейлов. Ну, попадаем хотя бы сюда, я думаю. Там цена на закрытых сейлах была в районе 1,6 доллара. Я думаю, такая, скажем так, монетка их не довольно-таки серьезно и будет наверное стоить больше 10 как, как минимум точно долларов а возможно и по сотку даже даст хорошие иксы, поэтому ждем со 2 августа э, главное не профукать момент чтобы успеть залететь за данной монетой, потому что потом будет уже везде звенеть coinmarketcap и тому подобное какие, как, какие типа трендовые монеты это именно будет э, данный, данная монетка от этого проекта в общем ну, понятно, что по проводникам зашел, там, посмотреть, там, туда-сюда, там, локальные ноды и тому подобное. Если вы захотите запуститься потом, да, скажем так, к ноду себе, там, еще что-то в этом роде. Соответственно, есть у них вики, скажем так, своя небольшая мини-википедия полностью по всему проекту. Вы можете зайти на любую вкладочку, пальчиком вот так вот тыкнуть и посмотреть, изучить более детально, как-то запускается, работает. Ну, насколько я посмотрел, как у нас настроение и какая сейчас аудитория. Раньше, я помню, мы запускали и ноды, и, и мастер-ноды, и тому подобное. Когда это прям очень сильно горело. может быть и сейчас это будет актуально. Либо это сейчас начнется с новой эпохой расти, как-то по-новому развиваться. Не знаю, но по настроениям, в ваших э, комментариях и тому подобным, я посмотрел, что в основном все интересуются войти, вкинуть бабки. Ну, кто-то еще часть интересный продукт, подержать денег, а в основном зайти, кинуть, купить, перепродать, и быть хорошим с профитом. В принципе, на самом деле, это правильно. В общем, ребята, есть твиттер еще, залетайте следить за новостями, за обновлениями. Много разных движух, чтобы, возможно, будет какие-то шикарные аэродропы, чтобы вы смогли посидеть, поучаствовать, и, конечно же, подзаработать баблишко. Телега. Англоязычный и русский чат есть. В общем, я рассказал так, как я вижу для себя проект, вижу его перспективы. Я думаю, вы точно так же подумаете, посмотрите, прислушайтесь к моему мнению и, соответственно, потом залетите в данный проект. Потому что основатели здесь крутые и очень крутая команда. Если вам это интересно, как бы мы и не в такие проекты залетали в бабки и косили, но этот прям очень красиво выглядит, очень хорош.